Сейчас. А вот все вижу. А, итак, я сказал, что n раз взятое число b почему-то должно быть равно b раз взятому числу n. Почему это так? А вот почему. Нарисуем прямоугольник. Он состоит из N строк. Я просто так хочу. Еще, еще что, вот пока я рисую, хочу сказать, математик абсолютно свободен. Это самая свободная профессия. Он делает, что хочет. Вот я хочу нарисовать прямоугольник N на B, и ни одна собака не может меня спросить, а почему я так могу, имею право, и почему вообще я так решил. Решил, потому что решил. Все математические доказательства проводятся таким образом. Рассмотрим то-то. И если человек пытается все время спрашивать, а зачем, значит, он не математик. Надо ему себя лечить от этой нематематичности. Нужно стать математиком. Тогда он не будет спрашивать никогда ни о чем, что и зачем происходит. Вот. Итак, у меня n, 1, 2 так далее строк, и b столбцов. Тогда n умножить на b, это b плюс b плюс так далее плюс b, это количество клеточек в n вот таких вот строках. Ну иными словами, это количество клеточек во всей этой таблице. А b умножить на n – это n, взятое b раз. То есть это столб, столбец номер один, столбец номер два и так далее. То есть это количество клеточек во всех столбцах. Ну и, блин, вы видите, да, что это одно и то же, это та же самая таблица. Мы просто посчитали в ней количество клеточек, так и другим способом. Поэтому есть вот это вот фундаментальное тождество. А мы переходим теперь к вопросу о том, все ли подгруппы. Целых чисел мы вообще описали. Итак. Вот наша линия, вот наши целые числа. Ноль там для определенности, да, нам нужен обязательно. Ну и единица, да, вот это наше измерение. И вот у нас уже есть очевидный пример подгруппы. Это когда через какое-то расстояние мы взяли точки ровно через одно и то же расстояние. Или иными словами, мы взяли все кратные, положительные и отрицательные. Какого-то числа b. Здесь b равно, несомненно, 3. И вот это вот множество в три раза более разреженное, чем целые числа, оно носит... Вот такое наименование по очевидным причинам 3z. Ну а в общем случае bz, то есть множество всех чисел, кратных b. является подгруппой целых чисел. Ну еще есть отдельная подгруппа, стоящая из одного нуля. Утверждения других подгрупп нет. Никаких других. Подгрупп. Внутри z? Нет. Доказательства. Доказательства мы, естественным образом, придем к еще одной очень важной конструкции, которая называется деление с остатком. Начало доказательства. Рассмотрим любую подгруппу. Мы уже знаем, что если в ней какой-то есть ненулевой, ну, если нет никаких не нулевых элементов, значит, она уже описана нами, это ноль. Если есть какой-то элемент b, то есть все его кратные в этой подгруппе. То есть, по крайней мере, любая подгруппа должна содержать вот такое, вот, значит, такое количество кратных. Значит, давайте рассмотрим, вот если у нас есть какой-то элемент, опять же, противоположный ему тоже есть, потому что мы умеем складывать и вычитать, и ноль у нас есть, то есть вместе с любым элементом любая подгруппа содержит и противоположный к нему. Поэтому, если есть какая-то нетривиальная подгруппа, то справа от нуля есть какие-то ее элементы. Так давайте возьмем самый ближайший элемент к нулю. Обозначим его за c. Я утверждаю, что Б кратно c. Доказательство в следующей лекции.